Ни один метод имплантации зубов сегодня не сравнится по своим функциям с базальной имплантацией нового поколения. Только этот метод позволяет быстро восстановить стопроцентное желание установить постоянные мосты без временных конструкций. Разве навсегда решить вопрос с зубами без лишних процедур? Институт базальной имплантации – единственный в России профильный стоматологический центр. Базальная имплантация требует высокой квалификации и специализации хирургов, ортопедов, и зубных техников. Только врачи, имеющие специальную квалификацию, могут применять этот метод на практике. Присоединяйтесь к пяти тысячам пациентов, которые доверили здоровье своих зубов стоматологическому центру Институт базальной имплантации.